Ух ты, и снова я, Александр Криволап-Печеняги. В честь 8 марта дарят всем подарки. Ну а тебе я эти розы подарю. С праздником вас. Дорогие женщины, с праздником! Розочки красивые. На 8 марта дарят всем подарки. А тебе я эти розы подарю. И эту розочку я тебе дарю в честь 8 марта. Ведь на 8 марта дарят всем подарки. А тебе я эту розу подарю. И эту розу подарю в честь 8 марта, красавица. И пусть ваши все мечты сбываются. И эту красавицу в честь 8 марта я тебе дарю. И эту красавицу, В честь 8 марта я тебе дарю. И эти красавицы, В честь 8 марта я тебе дарю. Друзья, с восьмым березням. троянды для вас честь 8 березня на 8 марта дарят всем подарки а тебе я эту розу подарю с 8 марта друзья с 8 марта дорогие друзья дорогие женщины на 8 марта дарят всем подарки, но тебе я эту розу подарю. Желаю вам всего того, чего желаете вы сами себе. Пусть будутся ваши все мечты. С 8 марта дорогие женщины! На восьмое марта дарят всем подарки, но ну, а тебе я эти розы подарю. На восьмое марта дарят всем подарки, но ну, а тебе я эти розы подарю.